просто офигенно Флешка куда же в основном только Дэна так убивает первого он правда поймал неплохо такой он Ладно, опен был дан так заход ну тут что он так именно залетел криво? Нормально. А, ну типа с пачкой пошел коннектор. Ясно, понятно. Что там делают? Ой, блядь! Точнее, этот вопрос, что его, блядь, тиммейты, сука, делают. Еб твою мать! Ой, блядь! Это чувство, игра будет охуенно, блядь! <смех> <смех> Блять, что это за болик был? Блять, чё твоя проблема просто... <смех> так... А, Дэна... Дэна сбыхалась позже... <смех> <смех> Сука! Ну это так можно же, блядь? Ааа, <смех> боже! Сука. Ой, блин, рот. Просто вдвоем так в линию удачи что стали. Первый получил пиздюль и второй пиздюм наверно пиздюль. Так, смотрим на разыгровку. Так, оп, отлично. Так, и последний тер. Так, оп, оп, оп, кичет. Оп, заметил. Так, отлично. Кто кого? Так, встал, вздыхла Так, флешка. Ну вот все. Ну тут тех, кстати, он делает так правильно. Блять. Вот это... Съед. Если бы КТшник был, блять, в руках не молика, а СГ, то, возможно, бы сейчас тербо... улетел бы в помойку. КТшники в этом плане хоть умные, блять. ой блядь ой блядь <свеч> <свеч> <свеч> вот, вот тут парень хотя бы умный он сразу выходит с прицелом на оппонента но время остается уже очень мало опа а вот он последний О. ну армор дорого как бы поэтому опять пулей в полу сбоку и в но... Ну сейчас надо джангл залезть. А, нет, джангл уже контроль. Ничего не залезать. Ну, к тоже должно быть понимание, что последний был на Б. Чтобы понять нет ли кого в пункте. Так, убивает одного. Но по последним особой вроде у нет, потому что, ну, возможно, тот чел и топл в окне. который он сейчас убил. Вот 13 в 10 секунд 1 хп ситуация крайне дерьмовая времени уже особо нет блять надо выигрывать этот раунд неплохо неплохо так ну и куда ты пошел У тебя пачка валяется в яме куда ты пошел ты идиот ой да так окей Блядь, ну, твою мать! Блять! Как это развить блять? Тип с головы прыгает между. Перед ним Тер начинает просто у удофолд ставить пачку в открытую. Ему по барабану он идет в яму. А тем временем терн меняет девайсы у ямы. Блять! Это какой-то пиздец! С кем захочу? самое самый толстый, как раз под паласами, тут убегают. Блять, я не знаю, как это, блядь, работает. Так, да, ну, пик и, блядь, юп. Блять, да представьте, с ему в голову, господи. Ой, блядь. А, там, там чел в спину зашел. Кер такой да ну тебя нахер. Без идешь. Демон. Так. Перестрелка в смоки. Так, кто кого? Все подмога подошла. По два-то дигла. Изи сейчас убьем тут по девятый. Боже, как-то они зажимают с ним. Блять пошел он ты стоит каким-то чудом забирается дэн пошел на план и при этом на б опять никого нету абсолютно никого вот она эта игра где на б пункте просто его не существует вот. просто мое понимание как выглядит карта вот у таких вот, вот северов она вот как-то вот так вот, вот вот просто вот этого куска не существует вот. есть Б-хаус и можно из него пойти вандер в мид Все Он на Б нельзя идти, не. Б-сайда не существует Так, ну ладно па. Оп, забирает оппонента Второго Отлично, переряжает ситуация 2 в 1 Если инфа, что есть тип на шахте И То, что ну, Тип с мидаки кидает флешки Слышно слева оппонента Так, убивает его. Ну все, пушить не надо, Дэн. Дэн, блядь. Пуля, да попадет. Посмотрел он девайс. Дэн не будет пикать его. Дэн, блядь, зачем? Просто зачем, блядь, ты его пикнул? Окей, все, пачка убита была в полосах пачка будет туда на пачку поставлен на бен ладно все минус на медиа последнему инфы нету Но была инфа по пачке бомб has been и куда дам пойдет на плент серьезно какой пизду апленты ну серьезно инфы посту нету Хотя может задефть на <laughs> Просто на похуй <laughs> Просто задефал Хоть Тер, Ден сливает Кстати, там Дэн уже почти щиты рзаху на Как бы Главное правило в КС хочешь выглядеть, бейтрицаху. Так, и а решает все-таки на Б план пойти. На месте ты не знаю, я бы, когда бы этот бой сайт играл. То, что у меня в команде 4 долбояба, которые хуй знает, что делают. Лезут в четвртом окно, блять, пиздец. Абик по итогу проигрывает с по всем таймингом. Походит, первый. Да ну кое как убил. Релоуд. Сани Сенимин... мы. особо нет, особенно по чоку и за пока я его пушил. увидел. И получу по щам. Что тем типа, это Дэну там в тем временем делают? Так. А, а. Понятно. Так. Это надо спрей нанести. Ставится бомба. Да, умирать. Кое-как игра, конечно, была до конца выиграна. Ну ладно.